У заказчика стояло два проходных выключателя, которые включали и выключали освещение в прихожей. Заказчик изъявил желание подключить к существующей схеме еще один источник освещения, который будет управлять уличным освещением, как обычный выключатель. Так как были завершены отделочные работы, просверлить еще одно дополнительное отверстие под одинарный выключатель заказчик не позволил. Решение было найдено следующим образом. Меняем одинарный проходной выключатель на двойной проходной. Схема получается следующая. Через одну клавишу двойного проходного выключателя проходит управление освещением прихожей, которое управляется с двух точек. А вторая клавиша работает как обычный выключатель, который управляет уличным освещением. В итоге получилась следующая схема. Одна клавиша двойного проходного выключателя работает с проходным одинарным выключателем, а вторая клавиша управляет уличным освещением.